Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам предлагаю видео о том, как мы ехали в Аланию через Болгарию, в какой отель мы поселились, какие примерно цены в магазинах, какая погода в Алании, по каким курсам меняют деньги, ну и вообще, смотрим. Вот мы только что проехали болгарско-турецкую границу и спускаемся с горы. По сторонам у нас лес, впереди дорога. В такой симпатичной кафешке мы поели, взяли два супчика чечевичных, взяли белый рис, взяли порцию котлеток телячих. Ну и за это все заплатили 9 евро. Ну, вроде бы нормально. Кофе стоит 25 турецких лир. Вот самолет пошел на посадку в аэропорту Стамбула. Вот он терминал. Вот проезжаем Черное море. через мост через Барсфор слева у нас Черное море справа у нас Мраморное море вот мы смотрим на Мраморное море а вот мы смотрим на Черное и едем вперед а сейчас мы Едем в туннель. Туннель через гору. еще через один мост через пролив слева черная справа мраморная вот проезжаем еще одно интересное место, вот здесь вот залив, по-видимому Черного моря а вот это городок здесь указан поворот на город арганза Разные здесь теплицы, как это у турков заведено, где они выращивают овощи. Достаточно успешный бизнес. А вот оливковая роща. А вот мы проезжаем залив Мраморного моря. И приближаемся к городу Бурса. А вот и сам город Бурса, к которому мы подъезжаем. Там вот две градирни. Видать, это электростанция. Вот он, город Бурса. свернуть направо. Вот мы свернули направо и едем уже по направлению Калани. До Анталии остается 5 часов. Мы будем еще проезжать город Кутахья. В Турции есть еще и железные дороги. Вот ветка железнодорожная. Там далеко идет поезд, зелененькие такие вагончики. А вон там в небе видать два самолета. Это похоже на дроны, но это не российские дроны, а разведчики. Это что-то типа планера или байрактара. Светит солнце 16 часов, температура плюс 19. А вот териконы добывают какие-то полезные ископаемые. То ли железную руду, то ли еще что-то достаточно редкое явление в Турции вот например цены мы видим на топливо газ 0972 это где-то 19 гривен за литр ну а топливо в общем-то чуть ниже чем у нас например 95 это 41 гривна ну, остальные где-то в районе 50. Вот мы проехали город Кутахи. Он остался по левую сторону. Вот, друзья, мы уже сегодня в нашем любимом отеле Валани Клаб Сидар. Вот это один из гостиничных корпусов. Здесь у нас бассейны для купания, здесь для взрослых, там чуть дальше для детских. А вот тут вот корпус, в котором мы сейчас сегодня живем. Ну раньше этот был, это был корпус для иностранцев, и нас сюда поселили. Ну, в общем-то, все э, расположение, комнат такое же, как и в главном корпусе, в котором мы жили. Этот наш прекрасный городок Алания. Вот здесь вот магазинчики, там вот ресторан. Вот одна из интересных кафешек. Норден ресторан бар. Сейчас посмотрим. Какое у них меню. Донор кебаб. 40 турецких лир. Ну, это по-нашему 80 гривен. Вот меню. Ну, тут все по-русски. Так что все понятно. Куриное филе из курицы. С соусом карри. 169 турецких лир. Это... Один интересный ресторанчик Аскара ну, У них меню тут даже есть Большое табло 3 евро Это кебаб и картофельная Картошка фри Спагетти по 5 евро Гамбургер 5 евро Ну как вы понимаете 5-4 это 200 гривен да? Примерно ну, такая жизнь. Вот это магазинчик сок где мы закупаемся средний чек я вам покажу а теперь то что касается чека из магазина общая цена 259.50 турецких лир это примерно 500 гривен что туда входит туда входит первое яйца 15 штук, 37 75 Дальше Литр молока 15,50 600 грамм Следующее куриное филе 40,88 Дальше Мука 2 килограмма 20,50 Дальше Масло подсолнечное 1 литр 35,50 Следующее Кетчуп 0. 39 килограмма 390 грамм 19,90 Дальше Хлеб Тостовый 10,50 Следующее Кофе 100 грамм Молотый 19,50 Дальше Рис Килограмм 33,95 Потом Хлеб Обычная выпечка 5 турецких лир. Дальше полкилограмма вермишели 6,50. Лук 400 грамм 2,86. И картошка 1,5 килограмма 10,76. Итого 259 турецких лир и 50 копеек. А вот на той стороне есть exchange office обменный пункт ну и western union сейчас посмотрим какой курс видим курс например 18 0 это евро и 18,4 это доллар но ну, в турецких лирах вчера 100 долларов поменяли получили 18 400 турецких лир А, кстати, еще был случай Россияне подошли, говорит, Рубли разменяете? Да нет, сказали Твой рубль банкрот Иди в золотую корону Подходим к пляжу Десятка, это десятый пляж Как это дерево называется? Фикус, да, вот у нас такой дома фикус был. Не знаю, что с ним теперь. Фри вай фай. Ну вот наша аллейка, по которой мы движемся по направлению к восьмому пляжу. Где мы будем загорать сегодня пляж Клеопатра. Можем посмотреть, что здесь, какое меню в кафе. Сейчас заглянем. Вот люди загорают на лежачках под зонтиками. Но у нас зонтик свой. Как вы понимаете, это обходится дешевле. Но тут вот турецкий флаг развивается. Слава богу, что не российский. Но россиян здесь такие куча и вот продвигаемся к бережку моря. сейчас расположимся свободный берег никем не приватизированный гуляй душа ну вот наконец-то еще раз мы в алании пляж клеопатра все классно люди загорают погода великолепная Okay. На рейде наши знакомые пиратские корабли, их три И вон крепость Аладина Кейкубата, которой мы уже были в прошлом году В этом году есть одна особенность, очень много русских И я уже несколько заметил бурятов, буряты отдыхают И вот слышно знакомый голос Смулы. Сейчас, час дня. А это моя дочка Лиза в Средиземном море. По всему видно, что ей очень нравится отдых в Алании. Привет всем, друзья, до новых встреч.